Здравствуйте! Сегодня пойдет речь о необходимых работах на винограднике перед цветением. После того, как обработали мы виноград от болезней и листогрызущих вредителей перед цветением, прошло около трех дней. Вот-вот начнется цветение винограда. До цветения винограда нам необходимо завершить весь цикл необходимых работ для обеспечения наилучшего опыления винограда. Сегодня 21 июля 2017 года. Отставание по всем работам на винограднике в этом году по сравнению с предыдущими годами где-то 15-20 дней. Вот так выглядит виноград перед цветением, которое начнется в ближайшее время. Где-то через один. 3 дня. В южных регионах эти работы были проделаны пораньше, но завтра обещают дождь, и до начала выпадения осадков необходимо проделать завершающий этап работ перед цветением винограда. С чего начать? Начнем с осмотра, как расположены и привязаны виноградные лозы на шпалере. При необходимости делаем подвязку их проволоки, чтобы во время цветения ветром не обломало слабые молодые побеги винограда. Еще стоит такой немаловажный вопрос, прищипывать или нет верхушки роста молодых побегов на виноградных кустах. Пробовал я их прищипывать и не увидел положительного результата от этой работы. Почему, спросите вы. От прищипывания точки роста верхней части молодого побега винограда через некоторое время начинают усиленно расти пасынки с пазух листьев. Вот здесь прищипнуто и мы, вот мы видим как пошли эти Пасынки. Я их, конечно, прищипываю по два листочка, когда они выходят. Вот Один, вот два листочка, я их прищипываю. Вот здесь тоже один, два и вот прищипываем. Что мне сильно не понравилось, в частой обломке их после такого усиленного роста. Без обломки верхушки роста винограда этого не наблюдалось. Если тут у меня не обломана верхушка роста, вот она вся, то здесь их просто нет. Она а урожайность винограда это сильно не повлияло. И если своевременно не выламывать пасынки на виноградных возов, то пойдет загущение, что непременно увеличится приток болезней и разных непредвиденных листогрызущих вредителей. На плотно распределенных ягодами гроздях винограда они начинали давить друг друга, от чего трескались и привлекали разных насекомых на себя. Это меня и забеспокоило, и больше я не занимаюсь этим, как не увидел в пользу от этой проделанной работы. Но если кто захочет попробовать, то не прищипывайте точки роста побегов на всех лозах виноградного куста, а только на 1 третий от общего объема плодоносящих побегов винограда. Здесь каждый решает сам. Я только высказал то, что было ранее проделано мной на моих виноградных кустах. Также поговорим и о пасынках, растущих на сильно виноградных лозах. Пасынки, расположенные ниже соцветия винограда, обязательно выламываем для обеспечения наилучшего опыления на виноградных кустах. А те пасынки, которые растут выше соцветий, каждый решает сам, выламывать их или нет. Я их не выламываю, а прищипываю над вторым листочком. Но все эти работы необходимо проделать до цветения винограда. Теперь нам предстоит подумать и о подкормке винограда перед цветением. Какую подкормку необходимо предложить виноградному кусту для полноценного опыления кистей винограда и в дальнейшем обеспечить неосыпание завязей маленьких ягод. Этому будет способствовать некорневая подкормка разными необходимыми микро- и макропитательными элементами который обеспечит полноценное развитие и формирование грозей винограда. Я буду подкармливать виноград вот таким удобрением, насыщенным разными микроэлементами. Фертика люкс. Это не реклама. Просто в его состав входят необходимые для полноценного завязывания ягод винограда бор и цинк. И многие другие компоненты. На 10 литров воды я еще добавляю одну чайную ложку борной кислоты. И этим разведенным составом я сейчас и буду подкармливать виноград. Подобно этому желательно проделать необходимые работы на винограднике перед цветением нам. Каждый поступает так, как считает лучше. В этом видео показано, как поступаю я с виноградом перед цветением. Может кто к своим знаниям частично примет и то, что увидел здесь. Делитесь своим опытом и советом, если что увидели не так. Приму к сведению полезные советы. С вами был канал Делаем Сами. Возможно, это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известия о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на него. Всем желаю удачи в правильном подходе по выращиванию винограда и в подготовке его перед цветением для получения богатых урожаев от него. До свидания.